Всем привет дорогие друзья! Очередной выпуск Аирдропа, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. В июне стартуют торги по данной монете. Цена определится именно на старт торгов. Сейчас гадать смысла нет. Пустая трата времени. Напомню, что ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Если у вас мобильное устройство, используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту для того, чтобы работать с криптовалютой, вообще пользоваться всеми функциями этой биржи, верифицировать аккаунт, то есть проходить КИС здесь не надо. Обычная регистрация, потом вот вывод криптовалюты, фиата, без КИС. По заданиям. У каждого задания есть свое описание. Когда переходите через кнопку «Выполнить» на вторую страницу, здесь будет короткая инструкция. За регистрацию TelegramBot платит 1000 монет один раз. Остальные задания можно выполнять каждый день. Все задания выполнять не обязательно. Выбирайте любое, который вам нравится, можете выполнять и делайте его каждый день. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг, есть видео, ссылки в описании. Еще за депозит. Снял два видео, как сделать депозит с кошелька Payr и биржи Bybit. Тоже ссылки в описании. Твиттер уже, видимо, не работает. Фейсбук работает кое-как. Если у вас не заблокирован фейсбук, выполняйте задание. ВК отключен. Снимайте видео для YouTube, ТикТок, при желании и возможности. Общайтесь в чате. Вот здесь. И проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. Можно выполнять по 12 заданий. 12 проверок. 1200 токенов. Ежедневно. Моя статистика. 478 плюс. 100 минус. Это нормально. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Время осталось немного. Может быть за неделю до старта торгов, а завершится, ну это уже через неделю, там будет видно. В общем не заморачиваемся на эту тему, когда закроется Airdrop, просто выполняем задание. Стараемся заработать как можно больше монет. Цена определится на старте. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.